Давайте впустим. А -а -а -а -а. хай! с вами Южин, и Сегодня мы продолжаем с вами играть в Little Nightmares 2, и друзья, вы не поверите, не поверите, но мистика творится. Я никак не могу допить этот стакан колы. Я пью его уже который выпуск подряд и он все никак не допивается. Невозможно опустошить. Ставьте лайк, чтобы я, наконец-таки, допил эту колу. Не получается, честно говорю. Но может быть получится к концу этого видео. Может быть. К концу этого прохождения. Больше лайков, друзья. А у нас тем временем дела хуже некуда. Шестую забрал чувак в шляпе. Похож на Слендера, только приоделся получше. Шляпу одел. Так-то он всегда был в костюме. Нам теперь нужно ее каким-то образом вызволить. Я думаю, нам нужно бежать в ту сторону, где я видел телек. Да, это сюда. Он больше нас не зомбирует. Стоп. Но, может быть, нам нужно попробовать, наконец-таки, проникнуть в это место? Да. Все, мы идем туда. В логово зла. О! Нифига себе, это портал. Но мир не отличается ни капли. Он такой же, абсолютно... И здесь все зам закрыто. Нам нужно просто по книжкам забраться. Слышите какая-то странная музыка? Такое ощущение... Или, не знаю, как будто все реверсно-то играет, да? Есть, я зацепился. Еще один телек? А, -а, а, сейчас будет типа портальчика, да? Мы будем из одного телека в другой. Да! О, как прикольно! Стоп, нет, нет, нет, нет, в другую сторону. Теперь нам нужно будет каким-то образом туда телепортнуться. Ну, он будет скатываться, да? Нет, он зафиксировался. Оу! Вот как мы можем попасть. А почему мы продолжаем смотреть, какая-то камера наверх, видите, как-то смотрит? Не надо так делать. Так, оп. Благо, анимация телепортация не слишком долгая. Было бы как-то уныленько. Хорошо, нас обучили базовой механики, Теперь нам нужно будет... Видимо, будет более замороченные задачи вместе с этими телепортами. Телепо... Телек! Телепорт! Так вот что... Блин, мне кажется, если изобретут телепортацию, то мы точно во время телепортации будем телек смотреть. Телек... Телепортирует нас в другую реальность. Как глубоко, как глубоко все это. А может, вообще больше не будет телепорта. Оп. Не бойся, шестая, я иду за тобой. Я узнал, что Моно зовут этого чела. Ой, я что-то прыгнул сначала, а потом только подумал, а вдруг я сейчас соскользну? Ведь дождь идет. Короче, чел зовут Моно, я не знаю почему. И почему он стесняется своего лица. Укротней так портал. Черт а -а -а! жив. Что за нафиг? Гейти все что мне сделать надо? А би это включить. Йо, прикольно. Теперь вместо фонарик у нас будет эта штука. Да? Хоп, и мы достаем и убираем. Во, как прикольно. Окей. Ты понимаешь, сюда опасно. Ну-ка. Мы выключили? Включили. Стоп, там был еще один проходик, где-то слева. Может, нам туда не нужно. Ох, они разнообразили загадочки. Вот это прикольно. Эта штука точно двигается. Я не могу. Не, не могу зацепиться за нее, к сожалению. Давай, пульт. Хорошо. Теперь в нужный момент мы сможем сюда телепортнуться, непонятно для чего. Давайте толкнем ее вот так. Оу, это все? Фу, смотрите, дальше ее нельзя, получается, толкать никуда. А, нет, мы можем ее в бок чуть-чуть. Только... Ну, как-то так. Ну как-то так. Я чувствую, какая тяжелая. Правильно? Кажись, правильно. И забавно, что вот кнопка та же самая, что и бег. И мы достаем пульт, когда, вот, допустим, я начинаю бежать, и он достает пульт. Нет, не всегда. Вот сейчас достает пульт. Может быть, мы... нам нужно будет это делать на ходу. О! Новая шапка. Пригодится. Я же особо и не искал шапки. Ну ладно, есть хоть это. О, блин, погодите. Черном нам придется вернуться. Небольшой крючок сделать. Кстати, а как он хочет? Куда мы должны после вот этого телека отправиться? Мы по пойдем туда, а потом как? Мы можем каким-то образом... Не, мы не можем. Хорошо, тогда давайте просто путешествуем. Теперь надо как-то перепрыгнуть. Возможно, лампа нам поможет. Да? Ага. Да, ладно, надеюсь, я нормально поставил. Вроде должен допрыгнуть. Раз, ой, как Галима поставил. Надо вот так все-таки, да, сделать. Даже наверное вот так я бы сделал. Окей, пробуем. Э -э, разгон. Фух, думал не зацепится. Агрессивно просто прыгаю на эти коробки Что ж, будем надеяться, что мы спасем шестую Чш. Я так понимаю, если я вдруг выключу телек Тогда будет совсем плохо Давайте пульт держать при себе Достань пульт Достань пульт Нету... Стоп, а, вот он пульт Он у меня я не буду пробовать. Я знаю, что это, что это мне сулит. Окей. Ага, нам опять нужно в окно. Стоп! Окно... О-о-о-о. Нам нужно ее взбесить. Мы должны отвлечь ее от телека. Но если мы это сделаем в открытую, нам хана просто будет. Тихо. Ладно, походу она не слышит вообще ничего. Ну давай, берись. А ч он... ⁇ Странно, теперь он не берет пульт. Вот. Окей. Скорей. Неужели она пошла на балкон? Ха-ха, такого шоу ты еще не видела, да? Ей вообще пофиг. Он такие звуки еще издает. Как будто шипение телека. У меня, конечно, не получилось пародировать. Так, он еще один. Ладно, я знаю, что они мне грохнут, как только увидят. Я не хочу их расстраивать слишком сильно. Окей, включили. Давай. Поключайся. мама мама, Ох. Что-то я такого не ожидал. А, -а, а! Нифига себе! Ни нет! Давай, Моно! Фух, как это мы жестко вылетели из портала! Ну потому что жестко влетели. Вы что, не знаете портальную физику? Тихо. Все хорошо. Мне кажется, прикольно, если бы они сделали эту крышу скользкой. Ой-ой-ой, опасно. Ну, давай прищепки. Крутая фраза такая, это типичная. Долой прищепки, мадафака. Стоп! Нет! Не-не-не-не-не-не-нет! Чуваки, не надо! Нет! Телек заставляет их, стоп! А меня он не заставит, надеюсь. Ой, телек, глаз тот, сауронский. Хотя, может, там и телек стоит. Остается мне только сюда надо прыгнуть? Я сначала не хотел, думал, это прыжок Веры будет, знаете, такой... ...только фейловский. Из-за которого я просто сдохну. Я поэтому сначала смотрел. Что мне надо сделать? Так, ну очевидно же, что если я заспавнюсь Из этого телека мне крышка Так, толкнуть я его тоже не могу Нет, я могу его толкнуть а О -о -о! Ой, хорошо, что не начал телепортироваться раньше времени Видите? О! Там есть изображение этого чувака в шляпе и костюме Пока буду называть его Слендер, у меня нет другого имени Окей, я понял тебя О. Давайте впустим Окей, раз Двух достаточно будет? Скорей! Сдохни! Впервые они атакуют прям напрямую. Ну-ка, интересно, эту доску тоже можно? Нет. Что? там вещают. Ага. Это, к сожалению, у нас... Ой, что-то башмак нафиг. Он не работает, естественно. О, мусоропровод. Я так не люблю мусоропроводы. Вообще, эта технология уже стрёмная. Мне кажется, гораздо прикольнее, когда люди выбрасывают мусор, просто сами несут на мусорку. Что-то не так. Забито. Ага. Благо, я включил телек, мы сможем потом вернуться. О, смотрите, там на кресле сидит Какая-то кукла безголовая Неприятно М -м -м. А ты для чего здесь? Ты наверняка, чтобы мы могли достать До рычага Я видел, там слева был глаз нарисован Окей, давайте сначала посмотрим, что за глаз. Это почтовая дырочка. Как называется? Почтовое. От... Почтовое отверстие. Отверстие для почты в двери, да? Вот так. Хм, погодите, аж. Это письмо. Он лежит здесь. Короче, я ничего не могу сделать. Черт, я пролился бывает же такой провода бесят ненавижу свое рабочее место а, ладно Вот мне не хватает просто это все это... только так может открыться не хватает мне как-то сил и времени чтобы тратить время на уборку Вроде бы и не грязно, но так себе. Что тут бардачно? Ну, творческий беспорядок, как сказали бы некоторые. <свёздив> <плег <Weekly> Картошку кинул. Блин, я не знаю, что нужно сделать. Стоп. Стоп. Я понял, что надо сделать. Я забыл про этот рычаг. Нам нужно просто чуть подняться выше. Ага. По-моему, слишком выше поднялись. Нет, нет, нет, не заходи, не заходи. Да не заходи. Он продолжает пытаться заходить, сволочь такая. Я не хочу заходить в телек, хочу на телек. Стоп, я понял. Рещи. Давай. Есть! Вот это гениально. Нахрен тебе Стоп Ладно, она не хочет А это для чего? Чтобы швырнуть машинку Погодите, они не хотят падать А, нет, захотела, все Просто был уже принципиальный момент, на самом деле Либо я, либо машинка Погодите что и все просто игрушки просто игрушки давайте значит еще сделаем на всякий случай швырнем их Да, пусть все туда идут. Так, а теперь внимательно. Это коробка. Для чего? Чтобы... Забавно, прям не увидел. Воу, воу, воу, воу, воу. Интересно, я отсюда... Нет, пульт не достает. А, я понял. Сюда смогу допрыгнуть. Вот сюда, на сухое место. А -а -а -а! Прям на мокрое, прям чуть-чуть совсем. Оп. Есть. Ну что, попробуем? Тихо. О, мой, о, боже мой! Ой, мой, боже мой! О -о -о! Я не ожидал этого! Эту атаку я не знал про то, что они такую атаку мутят. Так, давайте эксперимент. Вот мы прыгаем. Но! Можем ли мы обратно допрыгнуть? Оп! Мы можем опры... опрыгнуть обратно. Короче, давай чё париться. Просто выключаем телек нафиг. Оп! Нет! Нет! все. Она захотела применить свой навык этот. Бичара. А, телек не работает. Почему? И что ж теперь делать-то? Стоп, и... Ну растелик не работает, это ж ничего не работает здесь. Хм. Погодите, а может быть тумбочка нужна нам. О, точно. Так мы сможем выйти из этой двери. Вы знаете, я, я не читал документации различных, я не читал комиксы по Little Nightmares, я знаю, что они есть, и, по-моему, там даже не один. Я вот так вот, знаете, трудно понять до конца, что, проис... Ой, боже, что происходит во вселенной Little Nightmares, почему она такая, и сами игры дают, как мне кажется, на первое, по крайней мере, на первый взгляд, когда ты первый раз проходишь игру, не так-то много улик, не так-то много подсказок. Хотя наверняка есть люди дотошные, которые смотрят вообще на все детали И это невозможно сделать при первом прохождении Ты, я, по крайней мере, я очень увлечен Вот тем, что происходит конкретно со мной, с персонажем Так, понятно Понятно, понятно, нам сюда Где мы сейчас сможем ее скатить и встать на нее? Ау. Ой, простите, ребят. Что-то не подумал, что это так будет работать. Я думал, успею отойти. Игра наказала меня. А как мне... Потом интересно. Ладно, ну я разберусь на месте. Давайте решать проблемы по мере их поступления, да? Главное развернуть носом в этот раз. Вот так. Нет, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот. Блин, такое ощущение, как будто я в дик сейчас закупаюсь. Обстановка точно такая же. А, нет, не дави меня. Все, придавило. Э, он, он не цепляется, он застрял и не цепляется. Ну что за уродство, а? а все. Ладно, боком поехали, значит. Оп! Оп! Ухватился. Ну что, что за говнище такое? Окей. Здесь вроде бы сухо, да. Тут тряпочки подложили и все впитали. А здесь такое ощущение, как будто я уже был тут. Слушайте, я был здесь или нет? Вряд ли. Все, все, это окей? Okay. Отлично. Главное, чтобы какая-нибудь мразота не забежала, не включила все. А! -а! Здрасте, мистер телевизор. Э -э так, а я же и не могу с ним ничего сделать. Правильно мысль, как думаете? Ну, вы-то уже знаете, да? Вы же посмотрели уже, как проходит эта игра. Ну или, возможно, сами уже ее прошли. Но не я. Смотрите, вон там еще один провод я вижу. Так, тележка. Ну что за делаешь вообще? Что за. Ч за нафиг? Все, ничего не делает. а а это она специально делает. Все, я понял, она встала. Встала в пазы, так сказать. Значит, нам нужно просто вернуться. И проделать еще раз этот трюк с рычагом. Так, есть. О, главное не обосраться сейчас. Я могу это сделать случайно. Опа. Опа. Есть. Нет, нет, нет, быстрее, быстрее, быстрее. Ух, нет. зомби. В этот раз тоже куча зомби будет на меня нападать. Как в той игре. Так, хорошо, пока что... Да, они походу сейчас проломают. Как только мы включим эти телеки все, да? Нет? Нам надо как-то их... Я понял, как. Ну, это рискованно. Во! А как? Понял Тут мы телепортируемся туда сейчас Нет, нет быстрый! Я так и знал, что этот забор не просто так Черт, они за мной Ааа, да Точнее, нет Ну да это очень круто! Стоп, он телека от, отвлекает их! Ууу! Беги, Моно! Как медленно мы бежим! Да нет, это только кажется! Скорее! Ах, как было близко! أو, как я кайфую от этих моментов, как они круто сделаны! Просто скажите мне, куда мы теперь еще попадем? Шестая! Я иду! Сейчас, сейчас, сейчас, все будет. Или это она меня заманит туда? Нет. Сволочи! Ладно, шанс есть, мы уже поняли. Нужно просто найти подходящий телек. Вау, погоди. Мать. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой ой брось. А-а-а. От... У него есть лицо, в отличие от Слендера. Ведь он... Нет? Он еще за мной, да? Он еще гонится за мной. А, Вторая погоня сразу. прям подряд. А, она все еще не закончена. Он же не такой глупый, да? Он похож на очень интеллектуального монстра. Он знает, что мы здесь. Знаете что, я думаю, здесь мы с вами сделаем перерыв, огромное всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, комментируйте, И кстати, кола не допилась, вы мало лайков поставили, больше надо, И тогда я допью ее. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели, продолжим в следующий раз, это просто великолепная игра, я каждый раз это говорю, каждый раз кайфую от нее. С вами был Юджин, не забывайте про все мои другие прохождения, ссылка на которые будет в описании. Там куча плейлистов, также не забудьте зайти на мой канал, прямо на страницу канала. И там будет раздел для тех, кто хочет стать доску своим. Там будет коллекция плейлистов, которые обязательно к просмотру всем, кто хочет стать частью нашей прекрасной дружной семьи. С вами был Юджин и всем пять!